Всем привет, друзья! Вы находитесь на канале GoPlayGames. Мы продолжаем нашу Зойку. Ух ты, ё вот, вот это кулак! Вот это я понимаю! Вот это вот, да! Вот это хорош! Вот это хорош! Смотрите, какая культява у нее сильная, железная! В принципе, ты без нее можешь так вот неплохо. Так, семья болотным человеком оказался брат Джо, Джек Брэ Бейкер. У Джонни остается выбора, он знает, что надо сделать, чтобы спасти Зою и положить всему этому конец. Да, набить морду брату. Вот это вот семейные разборки. Так, я не помню, где я тут останов... А, вот тут вот все. Мы проходим туда дальше, да? Так, ну пойдем. Разборки, так разборки, семейные разборки. Сейчас мы покажем, кто тут главный. А кто? А кто старше, кто младший? Он старше, по-моему, да? Если я не ошибаюсь. Если я ничего не путаю. Он, по-моему, у нас старший брат. Джек который. Так, тут у нас вроде ничего нету. Ладно, пошли дальше. Так. Это откуда сзади? Хера себе! Вас что так много? А что за лаги пошли? С чего это вдруг? Нормально же ведь все было. Не-не-не, братаны, нет. Так. Ага. Не ломается. Так. Спасибо за аптечку, конечно. Ну, мне бы кто-нибудь что-нибудь дал бы. Так, ну мы сейчас кругаля навернули. Опа! Что это еще за хрень? Их новая means? игрушка? Ну что, теперь плюс 100 к силе. Устройство готово. То есть, удерживать сильные удары, я правильно понимаю? Ну, давайте. Я готова. Оп. А, просто... Просто бить можно, да? Оп. А, удерживать все-таки надо, да. Следующий. Кто там, ну? Я, я, я помню, за мной шла целая аж толпа. Ну, давайте. Нихрена себе попали. Блин, ну еще во, во что тут уткнулся. А что тут только правый-то отбил? Я вот в это вот во, воткнулся, во что-то не могла пройти назад. Прям взбесила. <смех> <смех> вот черт Хорош Хорош хорош. Так, знаете, что я сейчас хочу? Я хочу так взять вот это вот Пр... а, В смысле? Стопошечки лекарство. А где моя еда? <смех> где? Где моя еда? Куда? Жуков растеряли? Зашибить, блин где вся моя еда? Ага, то есть когда она говорит комплит, то есть он делает раз, два комплит и может сносить башню, то есть это такая долгая зарядка чуть Меня это прям не радует Есть жучки? Дайте мне жучков, я хочу это самое чуть-чуть То есть Мы сюда можем залезть, да а крокодила я теперь могу морду набить? Они вроде долго ко мне плывут. Ну, давайте, залезаем тогда. Я просто осмотрела, если вдруг, вдруг ли я найду какого-нибудь жучка Или кто-нибудь мимо проплывал. Я бы его за хвост так и кусать, кусать скорее. Не может, в принципе, я так понимаю, пофиг, что жрать. Главное, жрать. о о, -о, -о. Вращать. Зои Бейкер, 4 класс. О oh, божечки, какая прелесть. Так. Вообще для 4 класса очень хорошо сделано. Я считаю, прям вот... Прям очень, прям гениально практически. Так. А, мы где? Ну давайте сначала начнем. Продолжим. Погнали дальше. А, мне показалось, я могу. Блин, меня бесит вот это вот. Все. Прямо на железку полил, Чего бы и нет собственно. Вдруг присосется получше. Так, а тут мы можем что-нибудь залезть? Так, тут вроде ничего такого. Ну давай. Заходь! Заходь. Так, нам. А, паука не надо. А, так. Это все место мы знаем, мы тут были, мы тут ходили, мы гуляли, я помню. Так, мы тут ничего открыть не можем. Ну там есть дверь. А, вот... О! Блин, как звали жену-то этого? Как ее звали-то? Забыла? Короче, вот... Жена брата, вот вообще, как бы, ну... Ей было бы очень тяжело с нами боро бороться Мне кажется, этот деток, он бы просто сож сожрал бы ее Она бы такая, я тебя сейчас уберу! она такая, ну-ка иди -ка сюда, я надкушу тебя надкущу". Тихо, тихо, тихо Опа, замечательно Мертв? Мертв Так, тут что? Нормально, такой, хорошо, кулаки нашли, замечательно, это же прекрасно Так, ну тут, в принципе, нас ведут за ручку Нормально, он так вот, просто он раскидывает их всех Лежать, я говорю Лежать, говорю Лежать Вот, лежать, лежать Так, вроде все. Тут мы не пролезем. Мы слишком большие для всего этого дерьма. Так, пойдем дальше. Хорош. О! Чувак. Нет! Сейчас тебе... На, нахрен! Вс, мы его убили. А, сейчас взорвется! Блядь! ха ха ха он с одного удара выхлеснул просто этого здоровика. И кукол у нас отобрали, у нас все отобрали, блин. Дали руку, короче, вот это и все, и с Богом отправили, мол, иди пинай, есть чем. Так, нам туда дальше, скорее всего, да, нужно. Сейчас мы его тут обследуем. То есть это мы идем обратную Да ладно. Топышики. А я не поняла. между меня хрена всего было, а куда это все делось? Ты же не мог это все забыть? Забыть и выбросить. Не мог живить? О, еще один боксер. Вообще, странно. То есть, это мне за... я на Я надеюсь, что это не баг никакой, что это действительно так, что у меня тупо все отобрали. Ну, что это так и должно быть, потому что, блядь. Я, я набрала плюс 30 курону И это у меня отобрали сейчас. И опять заново это все собирать? Это что за приколы такие? Так, я тут смотрю, тут уже веселуха начинается какая-то, да? Ага, ту туда надо. Вот тут, там трехголовая псина. Так, давайте мы вот тут вот пройдемся. Боже, что тут произошло? Что тут произошло? Так, потерянные предметы были перенесены. ящик. Вот оно. Господи, я уж испугалась. Все, значит так и должно было быть вот слава слава богам господи я уже отпугалась. так все так лангуст берем так читать название продукта амг 78 разработан для содействия в транспортировке тяжелого оборудования и предметов снабжения Считывает нервные импульсы пользователя для управления приводом, максимальная мощность которого превышает 50 лошадиных сил. Эффективные амортизаторы снижают испыту... испытываемому пользователям отдачу до нуля. Технические характеристики, мах... максимальная выходная мощность, т -т -т -т -т, максимальный крутящий момент. Масса 5,5 кг. Это, я так понимаю, это про руку нашу, да? Которую нам тут дали. О, о попка так. Простите, не удержалась. <простит> так, ладно. А -а -а. Да, ну, бывает, бывает, бывает. Ну, что я могу с собой поделать? <простит> <простит> о, еще, еще почитать. Так, мы проанализируем образцы ткани Джека Бейкера. Клетки обладают чрезвычайной устойчивостью к любым физи физическим и химическим повреждениям. Мутамидцент серии Е выделяет фермент, похожий на, на теломеразу. В результате наблюдается аномальная активация пути ЕРК с последующим делением клеток, что вызывает быструю регенерацию. Однако деление приводит к нарушению межклеточных структур, что объясняет тестообразный вид всех образцов ткани. Тесто, да, Наша гипотеза заключается в том, что клетки достигают предела хейфлика. Стоит отметить, что прочие образцы жены Маргарита. А, вот Маргарита, Маргарита, точно. Жены Маргариты, сына Лукаса и дочери Зои не обладают подобными свойствами. Симптомы меняют от одного индивида к другому и требуют дальнейшего изучения. Вот так вот, е-мое. О! Аптечка! Замечательно! Давайте еще раз сохранимся. туда же? Так, да. Блин, у меня, я не знаю, у меня отрезка ры... от он просто начинает сходить с ума. Он греется, там такая печка внутри Просто нереально Вот просто я врубаю Resident Evil И там происходит ад Просто ад Так, все, мы готовы драться У нас а, получается Сколько? 25 вот Обычными человечками, да? И сколько? 36 36 у нас выходит, да? 36 урона Вверху Правильно? Так, ну вот, все, три башки собаки. Заходим. Зоя! Все, калывай. Зоя! Проснись, проснись просни, просни же! Здравствуй, братец! Ты что думаешь, крутой такой? Ну сейчас мы Зоя тебе навешаем. Ох ты ж, -мо! Ну давай, по подходи, подходи, подожди, подожди, подожди не бей! Сначала я должна была тебя ударить. Ах ты, ж, падла. Так, ну теперь с этой рукой мне будет сложно драться. Встань тут же. Тихо, Оп. Тикай. Тикай. Тикай. Тикай. удар, удар, удар, Тикай. Вот так вот Опачки, держимся от, держись, держись! Держись, держись! Так, нормально! Ах! Попали вроде! Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Да на тебе! Орёт он-то! Тихо-тихо-тихо-тихо! Держись! Блокируй! Держись, держись, держись Так, плевайся, плевайся Он прыгает Тихо Тихо, тихо Тихо. Надо в сторону отходить В сторону, в сторону, в сторону отходим Опа! Вот это я не ожидала Я надеялась, что он, как обычно, будет вверх убить а Тут уже новая атака пошла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 Держись. Так. Все. Давай, жри быстрее. Нормально. Еще, еще ешь. Пять по лицу получили. Ешь быстрее, давай, давай, жри. О, аптечка, аптечка, аптечка. Не успели, не успели. Блин, сейчас у меня тут... Там ад в компьютере происходит. Просто аддище какое-то. Какая-то непонятная хрень, вообще ужас. Блин, моим компу вообще не нравится. Резик вообще никак. Там начинает шуметь вообще кошмар. Шумит, трещать, не пойми, что там происходит, блин. Причем это что-то с видюхой, и она еще такая горячая, блин, короче, я не знаю, мне. Я, ой, мне очень страшно, что у меня может вообще что-то тут поплавиться. Так, я вроде бы все забрала. Так, пойдем дальше. Там просто там такая жарень вообще нереально стоит. я вроде вроде там все нормально, как бы. Так, давайте мы знаете что сделаем? Давайте чуть-чуть покормимся, слегка прям, совсем слегка. Закинемся. А, ну вроде все нормально. Блин, как его? Ну мы мы уже поняли, что нужно ходить из стороны в сторону как минимум. Так, сейчас Зоя, подожди, подожди, я к тебе подойду. Еще где-нибудь так внимательно посмотрим. Так, и. А, мы же можем еще сделать. Замечательно. Пускай хотя бы будет четыре штуки. Думаю, этого нам будет как раз нормально. Вон еще стоит, вон там еще сзади стоит. Вижу, вижу флакончик. Тихо, я тебе сейчас помашу а? тут. А, да да да да да да, -да, -да. Так, надо было в сторону отходить. Ну давай, да да да да да ну, да А где он? Не вижу! Потеряла! Так, ну что? Да, сейчас прям. В сторонку, в сторонку, в сторонку отпорим. Так, теперь нужно... Поливай, поливай себя! Поливай, поливай, поливай! Блин! Я его хотел ударить! Хотел ударить! Подойти ударить! Блин, сейчас еще одна просто уйдет в никуда. Да? Нет? А, нет. Вроде вроде более-менее живы. Тихо. Да бей ты его, е-мое. Да просто давай валить его. Давай, наши удары будут как молния. Тихо, подожди. Заливай, заливай, заливай себя, заливай. Заливай. Нормально. Тихо, держимся, держимся. Ать. Защищайся. О, хорош, хорош, хорош. еще еще, еще, еще, ещ. Зарежен! Нормально. Пока справляемся. Тихо, тихо, тихо, тихо. Ааа, нет ушки. Тихо, спокойно, держимся, держимся. Эт. О! Качнулся! Пропускаешь! Так, пора заливаться. Нормально, нормально! Держимся, держимся! Открылась не вовремя. Давай, вали! Боли, этого котла. Закрывайся, закрывайся, закрывайся, закрывайся. Вали, вали, вали, вали. Давай, давай. Вот так вот, просто накачивай его. Держи, держи, да, Опа. Спокойно, спокойно. Держимся. Держимся, держимся. Ты хитрый жук. Эээ, -э -э -э! я же держал в защите. Так, давай заливайся, заливайся, заливайся. Мы не должны умереть. Мы не должны. Опа, спокойно. В сторону, в сторону ходим. Давай! Спокойно, спокойно. Так что, ж ты не вдохнешь, что все никак как-то? А? Держись. Защита! Защиту, защиту, защиту! Игра чего? Давай защиту. Держимся пока. Бокс какой идет, а! Ать. Ать. Спокойно, спокойно, спокойно, спокойно! Подходим ближе, подходим ближе! Я уже в сторону, сука! Блин, как же, как, как же потно! Блин, опять плевать надо себя! Вставай, вставай, вставай! И вот да, дай мне тебе прикочет, наконец-то, хватит уже! Давай вали его, зачищайся Защита В сторонку, в сторонку, в сторонку И валим, валим, валим просто Вали, давай Так Ох, как же это сложно Пожалуйста, давай это будет все последний Последний привет от семьи, братишка Это смачно было! Глаз такой. <смех> О, хорош! Хорош, хорош! О, потно было, потно. Но ну, мы справились. Со второго раза, ну, справились. Ну, у меня, как обычно, первая смерть это вот прямо беззаловка. Это вот как дань богу, рандома. Подождите. А, Зоя, господи! Я-то <смех> думаю, где Папа, пропала, потерялась. <смех> ну, тут драка такая случилась. Right Теперь все будет хорошо. Зоя? Зоя? Зоя! Зоя, простись. Джо, что случилось? Ты в порядке? Со мной все в порядке, не переживай. Все кончено. Вперед, вперед, вперед! Не двигайся, руки вверх! Лицо вниз! прям с собой защищает. Опустить оружие. Опустить! Все хорошо. Ты должно быть Зои Бейкер? Сам ты кто такой? Крис Редфилд. Мы Mother вас повсюду искали. Мы вам поможем. Че, все, что ли? <laughs> Я так удачно <вот> запустила. <laughs> так, ну комп у меня вроде успокоился. We'll да. Даже, даже, даже смог остыть. Я три года была заперта с монстрами. И они охотились на меня. Поверить не могу, что все кончено. Знаешь, в глубине, в глубине души они остались твоей семьей и любили тебя. Особенно твой папа. Даже в последние дни своей жизни. Мы нашли ее. Держится самолосом. Yeah, да, конечно. Yeah. Секунду. Тут кое-кто to... хочет поговорить. Итан! Зоя! Зоя, ты слышишь? Это ты! Неужели Actually, ты правда спасся? Мы оба спаслись. About... Ты не забыл обо мне? Сказала, что, что пришлю помощь. Я всегда держу свои слова. You, Спасибо тебе, Итан. Ну, Итан, конечно, Итан, кто же еще мог, а? А вот и все. А вот и все. На полчасика, блин, выдрились. Ну ладно, ладно, ладно. Чтобы вот не было так вот прям обидно, что вот полчасика поиграли и все. Сейчас давайте какую-нибудь другую, сейчас DC тоже запустим. Уровень сложности обычный, перезапуск 14, зато число сохранений меньше. А, а, а, что-то это значит. Так, натянул ударов 590-го неплохо вообще, скрытых убийств 9. Так, Надя на боксеров 11, Надя на чемпионов 5. Ну, блин, я старался изо всех сил. Проверки, на так, награда за полное прохождение клинок призрака. Испытание стартует после прохождения начальной отметки на уровне сложности, на котором была пройдена гибель Зои. Сведения об испытании смотрите в разделе «Статистика» в меню «Пауза». Но это не интересно. Сложность ужасный, разблокирована. Примечание будет добавлено, выбрать сложность. Не надо. Оружие какое-то. Не надо. Не надо. Не надо. Так, получение достижения, сдержать слово. Все отлично. Ну, давайте тогда, хорошо, чтобы не было обидно, печально там и досадно. Так, сколько я, получается, полчаса отыграла? Смотрите, чтобы не сбивать, у нас, получается, тогда в один день выйдет сразу две игрушки. Ну, как две игрушки, конец Зои, получается, и начало какой-нибудь другой DLC-шки. Сейчас, короче. Мы вот это вот останавливаем, и сразу в следующий видос будет следующий DLC-шка, тоже где-то в районе ну, минут на 40. Хорошо, я ее сделаю. Так уж и быть. <you're in> <future> а то обиденько получается. Так, все. Сейчас встречаемся в следующем видео, в этот же день. Все. Пока-пока. До встречи. Сейчас будет.